Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. У меня прошел год после ремонта в спальной комнате. И я сейчас через год делаю краткие обзоры по различным тематикам, отвечая на вопросы людей, которые оставляли комментарии на YouTube под различными темами. Установка дверей, либо по поводу вот этих откосов, либо по поводу балкона и утепления, присоединения вообще в целом. Сегодняшнее видео будет на тему вот этих вот откосов, облагорожки вот этого проема, как хотите, так и назовите, как я это делал и что с этим через год произошло. То есть я хочу а, рассказать об ошибках, которые я допустил, а также хочу а, в деталях рассказать, как я, собственно, это делал, потому что много было на эту тему вопросов. Поехали. Как я это делал и что это такое? Значит, смотрите. Это был а, оконный блок, то есть здесь был вход на балкон, а, я немножко произвел демонтаж здесь от этого участка, присоединил балкон к общей площади квартиры, конкретно к спальной комнате. И я задался вопросом, чем облагородить вот этот участок, красить я его не хотел, по причине того, что не считаю окрашенные проемы. А, как сказать какими-то целесообразными то есть здесь смотрите, проход и на проходе я могу чем-то зацепить допустим этот участок, либо этот участок соответственно покраска она всегда будет убиваться это раз. Второе, мне хотелось зонировать эти помещения балкон отдельно все-таки от спальной зоны потому что балкон это зона отдыха вот конкретно в данном случае можно было сделать МДФ, можно было сделать гипсокартон, в моем случае это ламинированная ДСП это самая бюджетная из того, что можно было придумать с точки зрения деревяшки. Потому что если бы это было натуральное дерево, это бы стоило много. Если бы это, стоило, если бы это было МДФ в пленке, это также стоило гораздо дороже, чем то, что я сделал. То есть ламинированное ДСП а, по периметру а, окантованная кромочкой смотрится достаточно хорошо, не выбивается из общей концепции и достаточно дешево смотрите как можно было закрепить а, вот эти листы к стене я недавно был в сочи и там был я такой же увидел такой же формат они также реализовали в одном отеле но они прикрутили на несколько саморезов и потом закрыли это все а, такими декоративными шляпками которые в итоге выбиваются из общей концепции то есть у меня здесь доска идет гладкая там есть какие-то пупырки которые торчат это раз второе у них вот этот участок был сделан вровень со стеной. То есть у них есть ДСП и дальше идет вот так ровно стена. И почему не стоит так делать? Объясню. Вот первое важный момент, когда вы делаете так, обязательно делайте выступ в одну сторону и в другую сторону. Если у вас такая же ситуация, как у меня. Для чего? Для того, чтобы вот тот шов, то примыкание стены вот к этому материалу, чтобы оно было невидимым. То есть оно находится в тени, и за счет того, что она находится в тени, если даже там образуется какая-то микротрещина, вы никогда ее не увидите. Когда вы сделаете заподлицо эти два материала, у кромки есть завальцовка небольшая. И тут получается такое углубление, то есть этот примыкает прямо, потом небольшое углубление и будет всегда образовываться микротрещина. Это два разных материала, которые не надо сводить, сводить друг с другом вот так. То есть их надо наоборот свести, но... Выдвинуть для того, чтобы исключить момент, трещин и визуально нестыковки. Получается, смотрите, раз материал, два материала, потому что это пластик, он другой. И это третий материал, и он тоже другой. И все кажется в совокупности очень тяжело. В такой конфигурации четко никаких нюансов нет. Как я это делал? Смотрите, я выравнивал проем. Я выравнивал проем гипсокартоном. Вы могли бы подготовить на своем объекте либо гипсокартоном, либо могли бы оштукатурить и на штукатуренные стены приклеить этот материал. Смотрите, вам сейчас хочу показать один нюанс. Вот у меня по всему периметру все четко, никаких щелей, ничего нету, а вот в этом участке у меня произошел казус. Пойдем покажу. У меня здесь нарисовалась вот такая вот трещина, то есть. Видно, что плинтус не треснул, молдинг не треснул, ничего не треснуло, а вот здесь стена треснула. Объясню почему. Когда я а, под, делал подготовку под эти панели, я ставил здесь гипсокартон. То есть у меня стена достаточно была неровная. И я на пиноклей приклеивал гипсокартон. Гипсокартон у меня был выравнивающим слоем для а, вот этой панели, которую я уже потом впоследствии приклеил. То есть это была база. И я изначально базу, а это значит фундамент, подготовил его неправильно. В чем, собственно говоря, неправильность этого метода была. По всем остальным стенам у меня все в порядке. Конкретно здесь у меня был косяк. Косяк заключался в следующем. Из-за того, что стена вот эта вся была неровная, я поставил гипсокартон, напенил его. И вместо того, чтобы напенить его пятаками небольшими, то есть ляпками такими, я взял его и капитально напенил. Он у меня, естественно, вот так вот дугой выдавил гипсокартон. Я взял планочку такую, распер эту планочку вот сюда. И она давила здесь. То есть она создала внутри напряжение. И все бы ничего, но когда пошла зима, осень, весна и все прочее, да. Видимо, все-таки подвижки у дома есть. И просто вот этот участок, здесь толщина гипсокартона вместе со штукатуркой, он просто отклеился вместе с монтажной пеной от того основания, которое было здесь изначально. То есть от того от той плиты, которой он был приклеен. Почему, еще раз повторюсь, когда вы делаете, когда вы работаете с пеноклеем, либо с монтажной пеной, вы должны... Не создавать напряжение дополнительного внутри. Не надо ничем распирать. Вы должны просто приклеить и оставить так. В моем же случае, говорю, я приклеил, у меня его немножко выдавило, я его поднадавил, распер, потом сверху на него приклеил финиш, также распер и какое-то время он у меня постоял. А потом взял просто, и вместе вот с этим финишем его просто вот так выдавило. В торец, если посмотреть, то вот это сейчас у меня стоит таким вот бананом. Вот смотрите, с этой стороны у меня под распор ничего не шло, и здесь у меня все ровно и четко. Видно? А вот здесь у меня, где я распирал вот таким вот образом, создавал, получается, внутреннее напряжение, вот как у меня выдавило. То есть на 2 сантиметра у меня вот эта стенка гуляет. Видно? И сейчас, чтобы это исправить, мне придется полностью вот этот участок снимать и заново делать нормальную качественную подготовку, и только потом ставить финишный материал. Все финишные элементы этих панелей, они собраны без единого гвоздя, без саморезов. Они приклеены на монтажную пену, либо на пиноклей. Сути не, не имеет вообще разницы, на самом деле, монтажная пена, либо пиноклей. Тем, кто задастся вопросом, у пиноклея просто расширение меньше, чем у монтажной пены, вот и все. По сути те же самые характеристики. Это приклеено, приклеено, это также приклеено, приклеено и верхняя тоже приклеена. Но верхнюю, когда я клеил, я э, заведомо предусмотрел размеры так, чтобы у меня верхняя вот эта крышка, которую я приклеивал, она опиралась вот на вот эти вертикальные две, э, будем говорить, несущие балки. То есть в случае отклеивания вот этого участка, она останется висеть на вот этих двух. Но она не отклеится, потому что монтажная пена она настолько э, сильно склеивает, что это очень такой сложно разбираемый элемент, когда вы склеиваете на монтажную пену. Не зря сейчас э, газоблок собирают, то есть дома обычные, да, там частные домостроения собираются просто на пеноклей. Вот. Что относительно самого балкона? Смотрите, э, тоже хочу, так сказать, немножко комментатором ответить зачем мне писали присоединять было э, площади квартиры вот такой кусок казалось бы небольшой балкон утеплять тратить деньги и все прочее реально смотрите вот здесь у меня 80 на 3 метра то есть место, ну мало так скажем да но учитывая то что у меня есть еще вот здесь кусок и если по кубаторе воздуха посмотреть то воздуха в помещении стало гораздо больше вот на вот этот участок и визуально я прохожу, э, не, не, я визуально на балконе не нахожусь. Я на балконе, когда нахожусь, я нахожусь во всем помещении. И самое целесообразное вот с такими балконами, это как раз таки присоединить их. Пойдем покажу. Вот смотрите, напротив есть балкон. Вот он такой замечательный. И вот эти балконы вот во всех этих домах, они выполняют функцию вот такого склада. И я вам могу сказать, что у меня в этой квартире есть второй балкон, и там вот такой же склад. А сейчас вот на этом балконе мы его полноценно используем. Вот в этом участке у нас а, стоит кресло, стоит лампа, и здесь стоят книги, которые моя жена с удовольствием здесь читает. Относительно того, что а, не будет греть вот этот теплый пол, который находится на стене и на полу, если кто не знает что я здесь сделал внутри стены после того всего пирога утепления есть два слоя гипсокартона внутри которых как сэндвич находится греющий кабель так вот этот греющий кабель до сих пор работает он не перегорел и не перегорит и он полностью целиком греет весь балкон по всему периметру также и пол и здесь находиться очень комфортно не стоит придумывать ничего другого, но какой есть важный момент. Смотрите, если вы будете утеплять балкон и делать на парапете теплый пол, ну то есть греющий кабель, то важно сделать следующим образом. Если у вас закрывается все это листом гипсокартона, как в моем случае, в котором я показывал, у меня сначала лист гипсокартона, потом теплый пол, и дальше опять лист гипсокартона приклеен. Это все на ротбанд. Это все держится, реально работает. Но если у вас длина балкона больше, чем 2,5 метра, чем длина гипсокартона, то а, представим, что у меня здесь был бы шов финишного гипсокартона, который я бы окрашивал. Когда начнешься в межсезонье, когда я начну греть стену, выключать отопление, включать. У меня этот шов будет постоянно трескаться. И мы с этим столкнулись на наших объектах. То есть мы сделали в один слой, здесь сделали шов, его заармировали он в итоге треснул. Если вы будете делать теплый пол также на стену, как и в моем случае, и если у вас где-то будет шов, то вам просто необходимо сделать сверху два слоя гипсокартона. Первый слой у вас пошел шов здесь, второй слой вы также приклеиваете либо на родбанд, на перлфикс, либо на монтажную пену и просто делаете шов не вот здесь, а вот там. То есть, чтобы была разбежка в шахматном порядке. Тогда у вас верхний слой гипсокартона, он будет сдвоенный. Тем самым, просто вот этот шов, который мог бы, быть, мог бы треснуть здесь, он никогда не треснет, потому что вы его закрыли в шахматном порядке. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был полезен. Надеюсь, я ответил на вопросы всех комментаторов, которые писали про присоединение этого балкона к квартире, про утепление, про вот эти вот штуки, про межкомнатные двери и про много различных деталей. Если у кого-то остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Но ну, а кто не видел предыдущие видеоролики на тему ремонта спальной комнаты, вот здесь, пожалуйста, в подсказке. Все, пока!